Смотрим недорогие квартиры в Сочи от 5 миллионов. Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора». Я с покупателями. Смотрим недорогие квартиры в Сочи от 5 миллионов. Начинаем с Адлерского района, с улицы Лазурная долина. Имеется мангальная зона. Вот так выглядят сами домики. До ЖД вокзала в Адлере где-то 15-20 минут на машине. Место ровное. Так выглядит подъезд. Вот это будет 5 500 стоить. Свет не нашел, где включить. Студия 24 метра с балконом. Здравствуйте, соседи. Это чистовая 24 метра, но она уже с видом на море и с балкончиком. Ну, тоже студия. Это мы переместились на улицу Арбитовская, чуть на горке, но зато хорошо видно море. Вот так выглядит сам дом. Кстати, все варианты подходят под ипотеку. Здесь же посмотрим сейчас квартиру с ремонтом. Тут тоже бассейнчики, есть мангальная зона. Симпатичный подъезд. Здесь вот зонировано место, хотя бы да спальное. Студия, ну, чисто под сдачу. 22,5 метра. Она с видом на море. 6,450. как то неплохо и в каждой квартире имеется парковочное место. Переместились мы на улицу ⁇ Удачи ⁇ Вот такое окружение. Здесь немножко с показом нас подвели. Хотели посмотреть за 4800-28 метров с ремонтом. Кому интересно, видео скину в личку. Здесь, кстати, место абсолютно ровное. И до проспекта Ленина где-то, наверное, 1200 метров. Закрытая территория. Есть парковка, это мы переместились в Кудепс, чтобы будем смотреть, 40 метров за 5,5 миллионов. К слову говоря, здесь же на закрытой территории имеются вот такие таунхаусы от 11,5 миллионов. Это квартира 40 метров за 5500 Внимание, такая же на втором этаже, прям один в один, есть за 5 миллионов. То есть тут кухня совмещенная с гостиной, вот. достаточно просторный санузел и изолированная спальня. На втором этаже за 5 миллионов. Друзья, не получилось зайти в таунхаус, а показать хочется. Смотрите, там два окна, да, справа с торца вход. И смотрите, как сделали соседи. То есть, вот это все у вас дополнительная площадь к тем 50 квадратам. Вот они сделали пристройку, то же самое можете сделать вы. И того у вас получится квадратов 70. А вот в этом месте будет терраса, как у соседей, с выходом к речке. Вот такое удовольствие. На мой взгляд, неплохо. То есть, вот ворота открылись, вы заехали, припарковали свой автомобиль и зашли в свой таунхаус. Это для примера. Вот представьте, что у вас там два окна. Вход вот здесь торца. И вот она еще полезная площадь получается. Вот как сделали соседи. И вот он, выход на собственную террасу. Вот смотрите, как соседи сделали с другого торца. То есть, вот она терраса. Сделали ее под навесом. Вот там где пристроечка, здесь кухня, там санузел и две спальни. Вот такой вариант, друзья. Ой, что-то я прям проникся этим вариантом. Смотрите, еще также с торца у вас будет вот такое бонусное место под навесом. Все брусчаточка выложена. парковочных места, кстати, два. И вот тут вообще можно вот так вот загородить все. Все у разных причин Мы вошли в обзор несколько квартир. Жилой комплекс Неаполь, это который на улице Лазурной, 4 800, 24 метра без ремонта. Также в кадр не попали 16 метров в доме, где бассейн, за 4 200, тоже без ремонта. Там идеально под сдачу в аренду. И в этом же комплексе 55 метров за 9 800 с хорошим торгом. Потом не попал... В Обзор жилой комплекс Немецкий квартал 27 метров с ремонтом, с новым, с хорошим видом всего лишь за 5 800. Там же 42,5 метра. Обзор у нас был на канале за 6,600 с хорошим торгом. Там стоят перегородки, разводка электрики, сантехники, там ну, и так далее. С хорошим торгом. Так что еще? Что-то еще года. А также у нас весенний к весенний есть 26 метров. На, да, на водораздельной тоже. С ремонтом мебелью и техники за 4 900. И в Измайловском парке появились предложения от инвестиций а, в черновом варианте от 4 26 метров. 26 метров в Измайловском парке статус квартира от 4 800. В общем, у нас всегда для вас найдутся предложения, вы не стесняйтесь, звоните, пишите. Чтобы не пропускать интересные предложения, нужно подписаться на канал, поставить обязательно колокольчик, чтобы выходили уведомления о новых выпусках. Ну и также ждем вас всех в соцсетях. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Вовсы. До новых видео. Пока.